Руссия. Четвертая объединенная команда вузов Москвы. От России приехало 8 команд по волейболу и мини-футболу и 4 команды по легкой атлетике. Такие же команды были со стороны белорусской делегации.